Вопрос о биткоине. Если честно, я не являюсь большим поклонником биткоина. При этом я уделяю особое внимание обществу, в котором не пользуются наличными, и технологией блокчейн. Я хочу узнать вот что. Какую пользу, какие преимущества биткоин может дать обществу. Биткоин основан на очень мощной технологии. Моя задача и задача Алибаба и Алипей сделать так, чтобы люди всего мира перестали пользоваться наличными деньгами, обеспечить равенство всех членов общества, дать всем людям возможность получить деньги, в которых они нуждаются, сделать общество стабильным инклюзивным и прозрачным. Я ненавижу коррупцию. Если у меня нет возможности, ничего страшного. Но я не хочу, чтобы кто-то с помощью грязных методов лишал меня возможностей. Вот почему нам нужно общество, в котором не пользуются наличными. При этом мы очень внимательно следим за биткоином. Я бы не сказал, что я его поклонник мне это также любопытно как и вам Я не считаю себя экспертом в этом и не делаю вид что я эксперт есть одна вещь которой я хочу с вами поделиться если вы когда-то решите заняться бизнесом или вообще чем-то заняться если вы чего-то не знаете это не повод для стыда но если вы не знаете но притворяетесь что знаете это очень постыдно «Я ничего не знаю о биткоине».